прошлый раз мы гадали на потрохах, а в этот раз будем сказки рассказывать. Здравствуйте. Итак, в прошлом ролике мы пытались представить и вообразить, какими еще уродливыми цветами могут расцвести происходящие в Беларуси непростые политические процессы. После этого я взял некоторую паузу, потому что все, что происходило носил оттенок какой-то незавершенности, незаконченности. И вот, мне кажется, туман войны наконец начал рассеиваться, и мы можем попытаться, так сказать, оценить результаты наших последних гаданий. Во-первых, я говорил о том, что наша власть, скорее всего, попытается закончить этот раунд политического противостояния на какой-то победной ноте. И за отсутствием других способностей, эта нота не, неизбежно будет силовой. Показать всем кузькину мать, продемонстрировать, кто здесь власть и кто здесь главный. Откровенно говоря, я тогда на фоне точечных поджогов и перекрытий дорог боялся, что власть попытается спровоцировать наиболее радикальную часть оппозиции на какие-то еще более радикальные действия. На какое-то подобие маленького мятежа, в результате которого можно просто включить режим антитеррога. А с этим, слава богу, не сложилось. Однако, мне все же кажется, что наша власть попыталась таки закончить раунд противостояния на силовой ноте. Кузькину мать продемонстрировали фрагментами. В позапрошлое воскресенье жестко со стрельбой на Орловске разогнали остатки оппозиционного митинга, когда основная часть массовки уже разошлась. А в минувшее воскресенье традиционное и, откровенно говоря, обычно крайне скучное и унылое шествие оппозиции... Куропаты к предполаганному месту захоронения жертв сталинских репрессий разгоняли уже от начала до конца и весьма основательно. Вы, наверное, видели в интернете эти ферические видосики, где на автобусах по полю милиция преследует разбегающихся демонстрантов. А, вот. И на сдачу 230 задержанных объявили подозреваемыми по уголовным делам. Это определенно новация. Вообще, за таким образом, за всю историю послевыборных безобразий с августа под уголовкой уже ходит почти 900 человек. В одном из а, предыдущих роликов я говорил, что вот 250 уже завели уголовок, да, наверное, к новому году будет 500. Ха! А, как бы уже около 900, и Родина движется к новым рекордам. Что по этому поводу можно сказать? Ну, можно сказать, что это, конечно, лучше, чем антитеррор. Но это крайне скользкая дорожка. Если вы вдруг не в курсе, то 1937 год произошел не потому, что обезумевший Сталин бегал по коридорам Кремля, рвал на себе волосы и кричал «я хочу крови, и мне миллион». А да, сама идея почистить определенные социальные группы от там, самых ярых врагов советской власти изначально не блистала гуманизмом. Но это задумывалось как ограниченное мероприятие, ограниченная спецоперация под которого всего лишь тогдашним силовикам расширили полномочия, закрыли глаза на применение физического насилия против подозреваемых и как бы упростили следственный и судебный процесс, потому что очень много оказалось. И тут такое началось. Тут, собственно, надо понимать, что обуреваемые карьеризмом силовики э со спецполномочиями это настолько страшный зверь, что его не смог держать на поводке даже Сталин. Есть вещи, на которые нельзя закрывать глаза, и есть вещи, которые нельзя упрощать. Возвращаясь к Беларуси. Мы все давно знали, что у нас во время горячих выборных сезонов беспределят по административной части. То есть можно влететь на митинги, не на митинги, получить эти 15 суток административного задержания или 30 суток административного задержания и никому ты ничего не докажешь. Но Заводить именно уголовные дела сотнями на очень скользких и хлипких основаниях было нельзя. Теперь, видимо, можно. То есть, за этим, наверное, должно последовать какое-то облегчение процедуры судебной и следственной, потому что их уже почти тысяча человек, а как бы обычных бандитов тоже ведь никто не отменял. С ними тоже надо работать. Больше того, у нас давно закрыты глаза на применение этого самого физического насилия. Оппозиция со своей стороны задает вполне резонный и справедливый вопрос. А по поводу избиений задержанных в эти дни августовские сразу после выбора. Вы не хотите завести уголовные дела? Есть более тысячи заявлений. Есть снятые побои. Есть показания медиков. Как бы все есть. Но нет. Вот по этому поводу мы ничего заводить не хотим. К тому же, скажем... Некоторая нотка шпиономании, которая тоже сыграла свою роль в тридцать м имеется и сейчас. Мы же постоянно слышим про то, что это все Польша и Литва, это там какие-то шпионы Польши и Литвы, это найметы Польши и Литвы. Именно нотка шпиономании в свое время помешала понять, что вот этот резкий рост количества раскрытых врагов народа, это не опричники наши с ума сходят. Это же как бы... Мы же и не знали, сколько врагов там много, хорошо что чистить начали чему это все может привести? Ну, будем посмотреть. Но я бы сказал, что ни к чему хорошему. Теперь об оппозиции. Мне кажется, можно констатировать, что объявленная Тихановской общенациональная забастовка с ней не срослась. Не срослось ни с заводами, ни с вузами. Нигде не срослось. В прошлом ролике я говорил о том, что если у этой идеи есть какое-то рациональное зерно, если есть какой-то здравый смысл в ней, то он, видимо, заключается в том, что в случае удачи можно спровоцировать нашу власть на какую-то какую дикую волну насилия, которая взорвет общество, как это происходило в августе. А в случае неудачи, забастовки, появится повод объяснить своему упоротому электорату, что мы видим очевидный тупик, так и дальше продолжаться не может, мы резко меняем тактику, как бы и вот сейчас расскажем как. А в этом плане, наверное, мимо. Власть спровоцировать не удалось. И никто не пытается сейчас с помощью этой неудачи никому ничего объяснить. Однако, как я говорил в прошлый раз, пока на стороне Тихановской бароны независимых СМИ их всех хоть говном на корме, это а будет объявлено важной промежуточной победой. Никто не пытается использовать эту неудачу, чтобы кому-то что-то объяснить, потому что в их мире это не считается неудачей. На полном серьезе, в мире сторонников Тихановской забастовка не засохла. Она, наоборот, ширится и продолжается, и идет к победе. Как такое может быть? Тут, мне кажется, надо пояснить для... Я попытаюсь пояснить для граждан, которые не очень глубоко погружены в этот контекст, как оно все работает и как оно происходит. В частности, забастовка 26 числа как происходила и как она продолжается сейчас. Некоторые отдельные бизнесы, в основном в сфере общепита, торговли и услуг, их оппозиционно настроенные хозяева хитрожопо закрыли на сан -день. Правда, режим оказался тоже не пальцем деланным, и теперь их закрывает санстанция на гораздо более долгий срок за всякие разные нарушения. Но подчеркну, они закрылись на один день, на следующий день они открылись. И по воле своих хозяев. А почему? Зачем? Очевидно, для того, чтобы как-то подбить, стимулировать на забастовку кого-то другого, а не самих себя. Вот человек смотрит, пиццерия закрылась, как в анекдоте решает, что по всей стране началось, и сам бежит бастовать. Что касается промышленных предприятий. Тут надо многим пояснить, А если вы своими глазами, русским по увидите на серьезном новостном сайте заголовок, Бастуют рабочие завода ковшей и тазиков, это не значит, во-первых, что завод ковшей и тазиков не работает. Он может работать. Это больше того, это не значит, что там не работает хотя бы один цех. Это на полном серьезе может означать, что на заводе ковшей и тазиков, где-то 2000 персонала, бастуют 20 человек. Больше того, это может означать, что там бастуют 5 человек. Но как бы формально это правильно. Бастуют работники завода ковшей и тазиков. Скажу больше, если вы вдруг не в курсе, то трендом последние недели стали одиночные, индивидуальные забастовки. Как это происходит? Ну, если вы читаете этого запрещенного ушлепка из Польши, то вы, наверное, видите. Каждый день, буквально каждый день появляется какой-то работник... Какого-то предприятия, который близко к сердцу принимает происходящее в стране, близко к сердцу принимает призывы Тихановской и записывает ролик или пишет заявление со своей фотографией. Я такой-то, такой-то, не могу терпеть, не могу молчать, перестаю работать до ухода Лукашенко. Кстати, если вы мне не верите, я могу накидать скидок, ссылок. За последние там, недели, две, три появилось несколько интервью, развернутых с участниками стачкома в предприятий, где они примерно и рассказывают эту схему. Это не я ее придумал. А, вот на МЗКТ а, товарищ рассказывает про то, что у нас 30 человек бегало по заводу с крыком «Долучайся, присоединяйся». вот Никто не долучился. И часть этих 30 человек пошла тоже работать, а часть не пошла. Что после этого происходит? После этого их увольняют потихонечку, а студентов отчисляют. А по сообщениям наших СМИ, вот с 26 числа как бы, в результате этой забастовки отчислено почти полторы сотни студентов. <coughs> Получается так, что основной коллектив их не поддержал решительно в этом начинании. Они оказываются одни, и у начальника появляется аргумент, что, простите, я не могу заставить Лукашенко уйти. А у меня тут три болтуса, которые почему-то приходят на работу, но работать не хотят. Ну, как бы до свидания. И подчеркну, они, остальной коллектив не поддерживает этих не потому, что остальной коллектив – это какие-то особо рьяные лукашисты. Они их не поддерживают потому, что они не готовы, например, рисковать рабочим местом только ради того, чтобы Лукашенко ушел, а Тихановская пришла. Что можно сказать по этому поводу? Конечно, эти разовые акты, индивидуальные, индивидуальные забастовки, это, наверное, яркий и трогательный пример самопожертвования во имя неких ценностей, неких идей. И как бы этих людей, их смелость нельзя не уважать. Но я бы хотел обратить внимание на другой аспект происходящего. Тихановской, штабу Тихановской и независимым СМИ, эти люди не интересны как прото которая может дальше бороться за симпатии за остального трудового коллектива на длинной дистанции. Если бы это было так, если бы они были интересны в таком качестве, то Тихановский штаб сказали бы, ребята, выдохните. узбагойтесь и попуститесь. Вы не должны сейчас вылететь с работы. Вы должны остаться здесь, вы должны быть нашими глазами, вы должны быть нашим голосом, вы должны бороться за симпатию". И когда вы таки перетянете основную массу на свою сторону, вот тогда мы будем бастовать. Но для Тихановской, для штаба Тихановской и для независимых СМИ эти люди интересны только как краткосрочный медийный повод. Вспышка яркая. Как говёная белорусская спичка. Ты её застаёшь, чиркаешь, а она как... Там дым серый как бы искры во все стороны. После этого она моментально гаснет и остается черная выгоревшая головка. Можно лезть за следующие, так пять штук подряд. Мне кажется... Вообще, они как бы, как это сказать, они просто жгут эти спички с энтузиазмом малолетнего дебила из младшей школы. Видимо, предполагаю, что эти отдельные вспышечки там-сям-там-сям там в кривом зеркале белорусских независимых СМИ начнут выглядеть как пожар. А когда они в зеркале начнут выглядеть как пожар, то, возможно, тогда пожар по-настоящему и загорится. И мне кажется, что мы наблюдаем, на самом деле, очень удивительное явление. Борьбу двух сущностей Крайне половинчатых и неполноценных по своей природе. То есть, такую войну сапога с интернетом. Одни хорошо умеют насилие, но совершенно полностью не умеют политику, пропаганду и что-то кому-то объяснять. Вот Качанова недавно съездила к студентам. Получилось опять плохо. Но бить, сажать и отчислять этих студентов мы умеем великолепно. Другая же сторона, она воюет картинкой. Она пытается создать иллюзию и выдать ее за реальность. У нас 97%. Забастовка продолжается. Главное, чтобы все поверили в эту реальность. А реальность настоящая физическая для них, она такая, как досадный камешек в башмаке нашей фантазии. Он там что-то мешает, как бы хорошо, чтобы его не было. Мы просто, дамы и господа, живем в сказке. Давным-давно в одном сказочном королевстве насмерть склеснулись цех, так сказать, государевых королевских костоломов и гильдия вурнов. Джани Радари мать его. Но если абстрагироваться от этой их функциональной неполноценности, если вынести ее за скобки, то все получается вполне традиционно. Паны дерутся, у мужиков чубы трещат. Так что берегите чубы, дорогое мужичье, не становитесь спичками ни в чьих руках. Борьба за лучший мир еще толком и не начиналась. До новых встреч.